Всем привет, друзья! С вами Били Кайот, это будет обзор на игру Tank Force, новый кросс мультиплеер с участием наземной техники. В основном это будут танки, легкие какие-то машины, легкие, средние танки, БТР, БМП, тяжелые танки. Ну, в общем, вот вы можете видеть хотя бы, да, Тут премиумная техника, допустим, да, на НАТО тоже самое, да. Мы можем видеть тут кентавр, драка, челленджер, в общем, леопард, в общем, куча всякой техники, но техника более-менее современная. Почему-то здесь всего присутствует только три нации, Россия, НАТО, Китай. А играть буду на НАТО, потому что что-то оно у меня так автоматом стояло, не знаю почему. Ну, поехали, посмотрим, что это. Обучение прошел, обучение не скажу, что чем-то отличается от обучения в том же World of Tanks. Все в принципе идентично. Но посмотрим, что внутри в самой игре. Так, легкий танк, средний танк, тяжелый танк. Вот такие у нас три категории техники. <кхм> Загрузка. Ну что хочешь сказать, что. Графическое исполнение игры, конечно, хорошее, довольно-таки хорошее. Если брать примеры, да, две игры, которые лидируют в этой отрасли, это Мир Танков и War Thunder, то это что-то, наверное, среднее. То есть, как бы, оформление, сам внешний вид, то есть... Значки все разнообразные, да, маркировка техники. Все это похоже. А вот, вот она. А вот в самой игре, в самой игре. Графика, конечно, на высоте. Ну, для такого уровня игры это на высоте. Так, что тут? Замес уже какой-то идет, продолжается. А, зеленого свои подсвечены сейчас я выключу музыку потому что а -а -а звук звук надо подкрутить это просто нереально это очень громкое. окей так так через э wsd управление у нас через правую кнопку мыши или же shift у нас увеличение звуки Вроде, ну, просто в мир танков играешь. Бам! Вот так я ему вмазал-то. Бам! Это, грубо говоря, та же картошка, только очень красивая. По сравнению с картошкой. Ну, такая более-менее мультяшная, я бы сказал. Графика здесь. Не сказал бы, что это слишком реалистично выглядит, но... Неплохо. Все же. Так, я тут вижу какого-то... Я ему вмазал хорошенько, слушай. Прямо в переднюю часть машины. Так, поехали. Что-то на одном месте стою. В общем... Ага. В, в, см... в смысле победа? Уже? Я никого и уничтожить ты не смог. Хорошо. Получаю я здесь опыт... Получаю серебро и получаю, естественно, очки рейтинга. Опыт 1400. Премиум. А, то же самое, в принципе. Все то же самое, что и в мире танков. Ну, естественно. Что можно придумать нового в этом жанре? Наверное, ничего. Так, вот это у нас улучшение модуля. Можно улучшить пушку, заряжающего броню, двигатель и траки. Дальше. Можно приобрести технику. Но для того, чтобы технику приобрести да вот по ветке продолжать то надо 110 тысяч как минимум у меня сейчас опыта 1400 то есть тут надо катать катать катать катать накатывать боекомплект что у меня в боекомплекте бронебойные подкалиберные бронебойные естественно снаряды но подкалиберные я не буду брать потому что за них надо платить золотом а золото это премиумная валюта как известно Поэтому будем катать на стандарте. Поехали, дальше посмотрим. Просто так сыграем несколько матчей, посмотрим, что, как и вообще. Вот зимняя еще карта добавка. Вот как это все выглядит, как это в работе, в самом гей как геймплей здесь обустроен. Вот на надо на это посмотреть. Доступные. В смысле все? Ага. Все прогрузились, мы поехали. Секундочку, я слышу звуки. А, вражеская техника. Точно. Не попал. Погоди, что-то как-то плоховато видно. О! Глям, выехал. Что, сумасшедший что ли? Да, вот хотелось бы отметить, что после выстрелов, да, очень. Очень. Все замылено становится И слишком какое-то, я не знаю, размытие что ли вот, Уже очень такое выраженное в игре Потому что э ну вот, я увеличиваю да, вот, Вводишь камерой, все как-то смазывается, смывается Это немного мешает и напрягает Подожди Слушай, нормально А наших-то никого и не убили вообще Или одного только? Ну, что сказать. Слава богу, здесь нет сведения оружия. То есть, вот этого момента пока надо ждать, чтобы да в одну точку попасть. Какую-то желаемую. Так, это горит. Горит, да. У него пожар. Последний. Все. Победа, что ли? А, преодолевается такой подъем? преодолевается бам на тебе В млд ну вот что что я хочу сказать что пробиваются машины здесь уж очень туго как-то он вообще стоит он по-моему не понимает что происходит а он назад развернулся он не понимает по-моему что происходит а насчет выстрелов э, их надо сделать нереальное количество просто вроде бы ты Делаешь критические да какие-то попадания по машине. Но почему-то такое ощущение, что здесь... Э, так. Великая йод. Ага, вот есть такая у нас таблица. Да? То есть э, рейтинг. Место у меня 1917. О, Господи, что? Ну поехали дальше, вот еще рейтинг, может поднимем. Хорошо, здесь есть рейтинг какой-то. На что он влияет, я не знаю. Понятия не имею. Так, это какой-то городочек. Машины на улице стоят. Кстати, уничтожаются. Что насчет уничтожения построек? Присутствует? Отсутствует. Так, все скрипит, все шумит. О! Попал! Серьезно. Попал опять. Э! Кыш! Э! Горит! Горит двигатель! Двигатель горит. Что, что делать? Меня подожгли. Твою мать. Надо противопожарку купить будет. Ух, нас тут утюжат. Ой, нас тут утюжат по нормальному вообще. Ты глянь, сколько их там. О, он сам потушился? Серьезно? На и тебе, дам. И тебе навалю. И снова тебе вот я вроде бы попадаю по нему да а урон как-то особо и не проходит то есть урона слишком как-то маловато наносится каждым выстрелом ну ладно может в этом и есть какие-то плюсы да это может быть затягивает больше бой они не так скоротечны на тебе с упреждением и промазал прикинь он какой-то дерганный я не знаю ли пингу человека или что у него там происходит не останавливайся. Вот. А, вот это был крит. А, вот это был крит в яблочко. Щит, щит, щит. О, воу, воу, воу. Откуда? Ага, я понял. Я тебе сейчас... Так ощущение, что он ракетами стреляет. Вау! Первый раз меня уничтожили. Ага, нет доступных танков. Давай в ангар. Да, покинуть бой. Хорошо, попробуем теперь. Э э э э Россию, да? Опа. Фух. Нормаз. Плюс 17. Наверх поднялся. Хорошо, теперь попробуем тогда давай другую нацию. Правильно? техника а подожди а -а -а, здесь премиум на ее исследовать на нет ее исследовать надо премиум на вот поверхней ветке у нас идет пока это <coughs> одна единица техники это bmp4 хорошо а китай а скоро будет понял то есть какую ты выбрал нацию первой такая у тебя первой машиной будет присутствовать все только на этом я могу играть хорошо могу ли я играть на нем пока да кстати Бой закончился для меня. Но я могу выехать снова на этой технике. Ну это хорошо. Я так понимаю, тут можно еще и по два раза выезжать. Да, наверное, вот разработчики сделали какую-то. Такую, скажем. Скомбинировали мир танков и. Вартандер, потому что Вроде бы как это мир танков Но в то же время в бой ты можешь выезжать Более чем на одной машине Так, царь горы Да конечно Подъем то не преодолевается Хорошо Так, это труп О, В движок то Получай, зараза, в двигатель. Бам тебе. Подожди. Давай, давай, бортом. Вот. Вот, это нормально. Да я же ему в двигатель луплю. Что за дела? Не, ну это, ну это неправдоподобно, я уже хочу сказать. Это это уже совсем неправдоподобно. Я ему влепил и в двигатель, и в левый борт... А он все равно живой. А им все равно хоть быхны. хны. там кричит этот комментатор. Да, получилось. Ничего не получилось. А ну-ка. Покрысим немного. Ага. Увидел, что урон получает. Вот это размытие, вот я увеличиваю, да, и сразу текстуры вот прогружаются, да, по мере того, как я подвожу указатель. Нас двое осталось на целую араву просто противников. Но мне кажется, это ГГшечка, да? Да, меня там сзади, слева, вон, отрабатывает кто-то. Не останавливайся говорить, да все уже раздербанили мне машину Хех. понял поражение вот так вот а что с моим рейтингом он упадет если я проиграл так это есть нет плюс 34 ничего себе Тут есть награда за места, да? Первое, второе и третье. То есть 250. Через пять дней. Тур... А, это турнир такой. Я понял, турнирная сетка. Хорошо, то есть через пять дней я могу получить 250 золота. Просто за то, что я буду находиться на первом месте. Опять пустынная карта. Поехали. Опять забыл противопожарку поставить. Да что ж такое? А ну давай подкалиберный поставим. Посмотрим, как подкалиберный дамажит. У меня один есть. Кстати, Оу, там где-то боевые действия. Симуляция боевых действий где-то вдалеке. За пределами игровой зоны. Так, есть контакт. И тут есть контакт. Хорошо, я поднимусь наверное, на холм. Ближе к этому замку. Ага, конечно, поднялся. Подождем назад, быстрее едет, чем вперед. Что за дела? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, у тебя получится. Ты сможешь. Опа, кто-то уезжает. БАМ! Я его не пробиваю. Пробиваю. Да подними ты... Он орудие не поднимает просто. Ты что, мне антран решил взять? Кстати, можно толкать технику? Нет, она не толкается. Вот я газую по полной. Он просто стоит на месте. Давай еще, мне надо его уничтожить. Давай, давай, давай, давай. давай. Первый фраг. Фух. Не думал, что будет так сложно. Так, хорошо. Отсюда, я так понимаю, что кто-то поедет, да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Лбом развернись. Да! Чего? Это чё? Это как он не засадил так? Фух. Ладно. Хорошо, надо прикупить какие-то... Наверное... Так. Белегает наш. Ага. Поднялся вверх. Хорошо. Надо снаряжение взять. Снаряжение так напалмовые сердечники поджигает врага отнимают 1 процент прочности в секунду При восстановления 30 секунд 10 секунд действует то есть 10 процентов здоровья это снимет Ха. боекомплект подожди что есть еще перемотный набор устраняет неполадки в двигателе а, огнетушитель Давай купим. Закись азота увеличивает скорость движения на, на 50. Ой, это уже приколы поехали. Закись азота там. Давай это и давай на напалмовые сердечники. Хорошо. Оборудование. Что по оборудованию? Ага, вот как. Можно три какие-то части поставить. Усильное шасси, ремнобор, рикошетная броня дульный ускоритель но ну, это для любителей доната то есть тут какие-то единицы дополнительная броня 30 золота стоит ну хотя ты можешь вначале, конечно и так купить но потом все равно придется <coughs>, платить деньги потому что закончится когда-то золото хорошо рисунок это понятно и камуфляж это все понятно Ха. Хорошо. Бойя комплект. Понял, не трогаю. Купить танк я, увы, не могу. У меня 6000 опыта только. Понял. Все тогда мы делаем вот как... Нет, не то. А где это было? Нет, это. Где-то модификация техники. А, вот улучшение, точно. Так, это у меня есть. А, нет, второго уровня. Вот. Уровень модуля. 30 секунд. Хорошо, пусть он себе там качается, делается. А мы покатим пока в бой. Так, ну что? Наверное, этот бой, и думаю, достаточно будет для того, чтобы. Да? На первый взгляд так посмотреть хорошо я напалмовый сердечник поставил то есть сейчас я буду стрелять и цель подожжется после выстрела потерять 10 процентов своего здоровья то есть у меня например 3 470 то есть в принципе 347 должен я потерять в таком случае если по мне попадут напалом и сердечником я видел, там проехал вражина. Че? Вау, самолет, самолет еще ли лета... вот то? Вот я его поджог. Давай, давай, давай, давай, утюж его, утюж гада. Бам! Есть! Ирбис, я тебя уничтожу, Ирбис. Ирбис ловил. А кто по мне работает? Бам! Бичарана! на! Два их убил! Ничего себе. Горит. Я его поджег. А работают напалмовые сердечники эти-то, да? Бам! Бам! Троих! Ох, ты ж твою мать. Самолеты вверху летают. Ну, вот это, кстати, ничего так. Это добавляет какой-то реалистичности. Так, сердечники эти перезаряжаются. Получай, бич. Получай под башню. Не Ах ты. Его. Давай. Да ты его прям. У меня его сосилили прям из-под носа. На, я тебя сейчас подкалиберную мажу, чтобы посильнее. Бум, шоколака. Да ты! Твою мать! Состилье! <смех> ну траи. А, двоих убил. Подожди. Хотя троих вроде как. А может помощь была, но я не обратил внимания. Нормально. Ну, вот тебе, глянь, сколько привалило это В звание. Оставьте отзывы о нашей игре. Оценить. В смысле, там автоматом на, на 5 стояло? 900 минус 0 970 и просто поднялся на 900 мест вверх годится ну что ладно на этом тогда остановимся. спасибо всем за просмотр игра доступна на стиме бесплатная совершенно Ну, естественно внутри присутствует донат свой это уже так на любителя но можно играть и без него хорошая штука, вот эти напалмовые сердечники поджигает угодная фишечка вот, в принципе для любителей жанра хороша она в раннем доступе э, или в бете, по-моему или в бета-тестировании я вот не могу этого сказать но она еще в стадии разработки находится, то есть она еще будет видоизменяться, это еще не, не релизная версия, поэтому я думаю, может быть, ее со временем превратят в что-то достойное и годное. Ну, как-то вот так. С вами был Билли Койот. Это игра Tank Force. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, комментировать, ставить лайки, если вам понравилось. И до новых встреч. Всем пока.